Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагаст, канал этот о настольных ролевых играх и прочих связанных с ними темах. И сегодня мы сделаем паузу в обзорах на буклеты Бекми и отвлечемся на кое-что смежное. Когда-то несколько раз уже, кажется, мы поднимали с вами такую тему, как тяжесть. Тяжелые сеттинги, тяжелые системы, тяжелые правила, всякое такое. Ну и, соответственно, на противоположном полюсе были легкие сеттинги, легкие правила, легкие системы. Сегодня же мы обратимся к другой линейке, похожей, тоже с двумя полюсами и спектром самых разных вещей между ними, но нужной для других целей. Эти оси совершенно не взаимозаменяемы, просто так вот получилось, что обе имеют под собой такую вот псевдофизическую основу для метафор и сравнений. И э, если то была тяжесть, там вес, масса, что-то такое, то здесь это твердость или жесткость. Изначально этот термин был введен очень абстрактно, очень нестрого, в основном просто как бы для использования в спорах. Когда жанр научной фантастики, научной фантастики стал достаточно популярным, чтобы чисто из-за разнообразия арсенала образцов из этого жанра получалось так, что их становилось все сложнее сравнивать. Потому что писались разные книги с сильно разными целями и поднимали несравнимо разные темы. Твердой или жесткой научной фантастикой стали называть такие книги, в которых уделялось значительное внимание естественным наукам, называемым как раз твердыми в английском языке и объяснению технических достижений будущего. Ну, если книга о будущем, конечно. То есть не просто роботы и полеты на другие планеты вот у нас есть, а какое-то объяснение все-таки того, на каком топливе работают эти роботы, насколько долго лететь до Луны, а до Марса, а до Юпитера, а до Галифрея и так далее. Споры о том, что нужнее такая вот твердая НФ, которую ее фанаты стали называть традиционной, знаете, чтобы подчеркнуть, что все остальное ерунда. Ну, такая, там, знаете, там, нетрадиционная медицина, нетрадиционная энергетика, ориентация. То есть это такая дисквалифицирующая терминология угнетения, что вот как бы у нас вот у нас все тут правильно, а у них там непонятно, что ерунда какая-то происходит. Так вот, споры о важности твердой и мягкой фантастики довольно быстро увели людей совсем в другую сторону. Что если в твердой можно э, напирать на ценности и достижения естественных наук, то в мягкой можно полностью раскрыть гуманитарные аспекты, там общение, рост личности, культурные особенности какие-то и так далее. Это в корне неверно и вообще порочно, и всем участникам этого спора с э, обеих сторон должно быть стыдно. Э, почему? Потому что даже если делить науки на вот, твердые и мягкие, то совершенно так же, как в твердой фантастике писатель обязан свято чтить законы физики и химии, то в мягкой тогда уж извольте самым строгим образом соблюдать законы психологии, культурологии, литературы и так далее. Точно так же, как механика и электротехника не сводятся к клюквенной возможности скрутить за полчаса из микроволновки и огнетушителя эм, какой-нибудь там глушитель для видеонаблюдения, Точно так же и психология отнюдь не сводится к унылым беседам о том, что надо быть собой, и сюжетам о том, что всех победила дружба. И соблюдение или несоблюдение таких законов важнее, на мой взгляд, должно быть как для книголюбов, так и для ролевиков, чем то, законы какой именно науки мы имеем в виду. Кстати, отходя немного в сторону... Деление наук вот такое на твердые и мягкие – это всего лишь языковой оборот в английском. В русском вот делят на гуманитарные вроде философии и естественные вроде физики. С завидным постоянством пытаясь запихнуть в естественные и формальные науки тоже вроде математики. В невенском, скажем, делят на Geisteswissenschaften, то есть науки о разуме, Naturwissenschaften, о природе. «Humanswissenschaften» – о человеке, и «Strukturwissenschaften» – о строении. В голландском используют вообще термины «альфа», «бета» и «гамма» науки. То есть «альфа» науки – это о продуктах человеческой деятельности, «бета» науки – о не, всем нечеловеческом, и «гамма» науки – о самой человеческой деятельности. И куда отнести, ну скажем, археологию, зависит от традиции языка, от понимания этих традиций носителем языка и от имеющихся в выбранном языке слов для таких вот групп. И француз, получивший французское образование, никогда в жизни не согласится, что психология это гуманитарная дисциплина. Просто потому, что для него гуманитарные и социальные науки это две совершенно разные группы. Но вернемся все-таки к твердости. Для ролевика эта твердость означает жесткую связь между разными ответами на схожие вопросы. Скажем, вот если взять «Звездный путь», оригинал. Если ясно, куда уже лететь, то в половине эпизодов полет занимает ну часа два, а в другой половине занимает он неделю. Все это зависит от того, что нужнее по сюжету. То есть это мягкий элемент. За игровым столом такое э, тоже как бы можно э, от балды назначать расписание. И считать, что просто вот все, что мы хотели подготовить, все это завершено, подготовка завершена, все, мы э, готовы высаживаться, все, опа, и как раз вот долетели. В рамках более твердых правил можно иметь таблицу расстояния, или карту, скажем, и скорость движения. И из комбинации карты и скорости движения сразу становится ясно, сколько там лететь или ехать надо. Это тогда твердый элемент. Поэтому сравнительно часто можно услышать, скажем, о э, твердой системе магии, или мягкой системе магии. В твердой системе мы четко знаем, что вот у нас там есть один огненный шар, Две левитации и пять пылающих рук. И все, на этом дневной рацион исчерпан, и надо брать в руки дубину. Мягкой системой может быть, э, ну скажем, словеска, когда эффект зависит, ну если так цинично э, выражаясь, э, то эффект зависит от того, насколько описание игрока впечатлило ведущего. А может быть это система с какими-то значительными возможностями вроде пунктов судьбы или там драмы с синематичными изменениями. И, и, то есть, как бы, вообще у меня один огненный шар в день, но сегодня я иду мстить за э, сожженный пиратами собор или летучий корабль, или космический корабль, или что еще нибудь. Поэтому вот именно из-за того, что я иду мстить, у меня сегодня и второй, даже пятый огненный шар может получиться. И... Вот я бы лично еще системы с случайным использованием ресурсов тоже отнес к мягким. Но ну, знаете, там, вот достаете вы новый факел из сумки и кидаете D6. Если выпадает единица, то это был последний, и больше факелов с собой вы не взяли. Чем тверже система, тем лучше можно заранее все спланировать. Чем мягче система, тем наоборот, выше шанс, что что-то неожиданное случится в самый неподходящий момент. Или наоборот, что если очень-очень нужно будет, то можно будет затащить после какого-нибудь там жалобного флешбека или чего-то в этом духе. Для твердости научной фантастики у любителей этого дела есть шкала ее твердости по МОСу. Почему по МОСу? Я, я не знаю, ну то есть существует такая шкала твердости минералов по МОСу, но шкалы аналогичные по твердости есть еще по Виккерсу, по Роквиллу, по Шору и так далее. Чем им именно МОС э, так понравился, я не знаю шкала МОСа в минералогии основана на царапании, а другие шкалы основаны там, на вмятинах, на отскакивании, на деформации и тому подобное. То есть, если у нас есть что-то, что можно поцарапать э, ну, скажем, карандашом, то это совсем никакая твердость. Если карандашом нельзя, но ногтем можно, то э, уже получше. Если ногтем нельзя, монеткой там медной можно, то еще выше. Гвоздем, там стеклом, ножом и так далее. И в конце на десятом, ну, условном десятом месте у него там которым наоборот можно поцарапать весь остальной мир а вот сам алмаз как бы поцарапать проблематично ну возможно кому-то когда-то показалось местные именно такая вот аналогия что царапание камушков пробниками или царапание сюжетных моментов вопросами это я не знаю в шкале твердости фантастики есть только шесть ступенек а не 10 как у настоящего мозга. можно конечно там хоть 100 выдумать но чем больше их тем менее твердой будет сама эта классификация и тем легче будет ее поцарапать разными жалобами. На первой ступеньке у нас наука как просто жанр. Вот скажем возьмем звездные войны. это ну фактически это такое фэнтези. Причем высокая, драматическая фэнтези, соблюдающая все, все законы высокого фэнтези. Но сделано оно в декорациях научной фантастики. Они хотят звездолеты, андроиды, лазеры, вот все вот это вот. Никакого объяснения, то, на чем там летают эти звездолеты, нам не дают. Ну, название там дается ⁇ райдоний. И то, что оно взрывоопасно, потому что оно там э, от этого зависит э, парочка сюжетных ходов. Но, а так, как бы, вообще, любое топливо, в общем-то, взрывоопасно, так или иначе. И даже если такое объяснение нам начнут давать, оно никак не продвинет сюжет в нужном направлении, потому что у нас, в общем-то, высокая фэнтези. Скажем, в одном из э, фильмов Квайгон объясняет могущество владения местной магией, ну, разлитой по миру силой, концентрацией хлорианов в крови. И львиная доля фанатов просто пытается сделать вид, что этой сцены не было. Что вот они посмотрели и забыли. Потому что это просто совершенно такой неуместный факт, который не вписывается со всем остальным. Он несовместим с сеттингом вообще. Нет во всей франшизе ни единой сцены, в которой и вот... Хочет как-то использовать силу и вот подходит по, по его духу, по сюжету, по всему. И тут бац, он такой, а у меня вот медик варианы кончились, вот не получится. Нет, не может быть такой ситуации, как и не может быть ситуации, что они там куда-нибудь высадятся. И информационные порты окажутся несовместимыми вот с той железной палочкой, которая с тем контактом, который использует R2-D2. Звездолёт это декорация, у него закончится Раидоний только тогда, когда это нужно будет сюжетно. Аналогично с лазерными пушками, с силой у джедаев и со всем остальным. В фэнтези аналогом такому делению по шкале моса соответствует А вот магия, It's Magic. То есть если мы не собираемся объяснять концентрации мидихлориан, то почему летают драконы, то мы находимся здесь. Вторая ступень – это э, так называемая волшебная субстанция. То есть, если на первой ступени у нас были «Звездные войны», то здесь у нас уже «Звездный путь». И если у корабля сломан варп-двигатель, то, э, извините, двигатель сломан, его надо чинить. И, возможно, если дать главному инженеру достаточно помощников, то он его починит немножко раньше. Но все равно просто так на одной силе дружбы корабль не полетит. Но, во всяком случае, в варп не, не зайдет. Если энергощиты были на 80% после прошлой атаки, и мы поймали на них новую атаку, то их значение снизится. Если их уже нет, то следующая атака у нас пойдет именно структурным повреждением на корабль. На наш, на корабль противника, но, э, но так будет всегда. Как именно работают силовые энергощиты, нам не рассказывают авторы, они и сами этого не знают. Но то, что они уменьшаются со 100% вниз, это точно. И так происходит всегда. На это можно рассчитывать. То есть уже какая-то твердость, жесткость появляется. Следующая ступень это физика плюс. То есть законы физики работают, но иногда не совсем так, как должны были бы, но работают. И Хоть и полным-полно всяких там несуществующих у нас вещей, они все тоже работают по каким-то четким, неизменяющимся правилам. Это уже из звездных франшиз, это уже там звездные врата или звездный э, крейсер галактика. Из ролевых э, игр это Tech, ну или путешественник, тревеллер. Объяснения у нас как бы они есть, они не всегда правильны, если как-то вот считать правильные именно знания науки в нашем сеттинге, окружающем нас, но они логичны, правдоподобны и постоянно на них можно рассчитывать. Они сделаны без особых сюжетных дыр, возможно, каким-то научным стандартам, опять-таки, они не отвечают. Четвертая ступень имеет красивое название «Одна единственная ложь». То есть все, в общем-то, как бы у нас отвечает правилам науки и технологии, но есть нюанс. Есть одна деталь, которая и отличает сеттинг от того, что мы и так имеем вокруг нас. И для этой детали нет значимого объяснения. Скажем, вот вспомните «Терминатор». Глобальная информационная сеть, роботы, искусственный интеллект, война вооружений – все в общем-то довольно знакомо, возможно, э, ну не в момент э, выхода фильмов, хотя много и тогда было, э, ну в общем-то вполне э, вполне правдоподобно, но сейчас как бы посмотрите видео всяких там Бостон Динамикс э, и так далее и вспомните, э, что всего у нас в интернете э, творится, но есть одно но, отправление в прошлое Шварценеггера и его там менее удачных и удачливых э, коллег как именно это работает, почему, с чего он каждый раз голым появляется и в шарообразной области, мы этого ну, точно не знаем. То есть не просто сейчас у нас такого нет вот на данном развитии науки, но вот вообще, если ученому вот сейчас, в 2021 году, захочется поизучать этот вопрос, вообще как бы абсолютно неизвестно, с чего нужно начинать и в какую сторону что доказывать. И во многих, и книгах, и ролевых в том числе, бывают такие вот рабочие, правдоподобные до системы, но в которых вместе с продвинутыми технологиями сегодняшнего дня есть там, скажем, прыжки в прошлое или будущее, или телепортация, или что-нибудь еще такое. Пятая ступень – это возможная наука. То есть за основу взяты обычные научные знания наших дней, и их додумывают в самую логичную сторону относительно, опять-таки, знаний сегодняшней науки. Заполняя пробелы уже тем, что уже есть, или что доказуемо, или достижимо. Из сравнительно недавних книг, ну и, и фильмов тоже, но книга немножко получше, можно вспомнить «Марсианин». Практически все вот с первой страницы до последней вполне вменяемо. И вполне возможно вот сейчас уже. Хотя пока на Марс люди еще не летают, но если они долетят, и если они попадут в такую вот, ну, в, в неудобную такую вот ситуацию, то все описанное стопроцентно возможно. Возвращаясь к тому, о чем я рассказывал в самом начале. Название традиционная научная фантастика, ну, частично можно оправдать тем, что многие... Авторы научной фантастики, особенно старые авторы, ставили себе именно такую задачу – описать возможную науку очень близкого будущего. Это далеко не единственная цель, которую может ставить себе писатель, и сейчас, в 2021 году, почти Всегда без сопровождения чего-то еще эта цель недостаточно Скажем, истинной целью, настоящей, может быть наращивающий вот сейчас обороты популярности жанр солнечного панка, салар Это когда э, показывается утопический мир недалекого будущего, в котором все хорошо, и это хорошо обеспечивается отсутствием войн, устойчивыми источниками энергии, высоким уровнем жизни, какими-то экологическими штуками и всем таким И объяснения идут только о том, как именно надо там планировать города, где там что выращивать и, и так далее. Как это нужно делать, чтобы все всем хватало, чтобы получилось такое вот более-менее солнечное и красивое будущее. Шестая и последняя ступень это фантастика как жанр. То есть если мы начинали с того, что можно науку или техно-будущее просто брать как декорации к абсолютно фантастическим вещам то можно также и фантастику брать просто как декорация или как ну, повод написать книжку. А все остальное вполне э, брать совместимое с нашим миром. Скажем, раз уж э, вот как раз у нас День Победы недавно прошел, вот любой фильм про войну попадает на эту ступень. В научном плане там стараются никогда ничего не додумывать, ну максимум там дату какой-то э, битвы сдвинут туда или сюда и, на немножко. Ну и персонажа может Такого точно никогда не было, но какие-то похожие были. И все события тоже, может, и не случались вот именно так, но вполне могли. И я бы лично поставил на ту же ступень и произведение той самой вот мягкой NF, в которой э, акцент на душевных муках персонажей, или на их общении, или на, или на еще чем-то таком, если фантастические элементы не влияют на главные моменты сюжета, если общение или самокопание, или что там есть, списано с обычных людей, то есть без там, трансгуманизма, без э, э, бессмертных и так далее. И если все это имеет смысл. То есть многие толкенутые фанфики, если кто-то еще помнит такой жанр, а если не помните, то возможно и львиная доля всех остальных фанфиков тоже. Они построены по именно такой схеме. У нас есть какой-то персонаж А и персонаж Б, и чем-то там вот они вместе заняты. А зовут ли они друг друга Леголасами, Марден Кайненами, Жак-Люн Пикардами и так далее, это, это уже мелочь. Итак, мы вспомнили сегодня, ну или узнали, кто не знал, шкалу твердости научной фантастики, которую с некоторой мысленной акробатикой можно использовать и для анализа фэнтези, на или там каких-то еще близких жанров. Первая ступень была, первое деление, раз это уж шкала, это наука как жанр, то есть полная победа It's magic. это, ну скажем, Звездные войны. Вторая ступень. Волшебная субстанция или какая-то универсальная отмазка от всего. Это звездный путь. Третья, третья ступень или деление это физика плюс или новая глава как бы в уже существующем учебнике физики. Это, скажем, вот звездный кресик галактик. четвертая Это одна единственная ложь, то есть исключение какое-то одно на фоне в общем-то известной науки. Это, скажем, терминатор. Пятым была возможная наука, то есть э, то, что уже сейчас есть и как бы либо известно, либо м -м, доказано, что, в общем-то, э, скорее всего, именно так и будет. Это марсианин, скажем. Э, и э, шестое – это художественная литература просто. То есть, как бы можно ее называть фантастикой, можно нет, но если фантастические элементы никак не влияют на значимые э, какие-то сюжетные ходы, то э, мы попадаем в эту, э, на это деление, на эту ступень. Если даже и не найдете, где эту шкалу взять на вооружение, то, надеюсь, было как минимум занимательно. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся.